Здравствуйте, меня зовут Александр. Сегодня и каждую неделю я буду представлять прогноз по лунным вешкам от Киры Соболь. Порой жизнь преподносит разные события. Одни благие, другие негативные. Каждая ситуация учит нас чему-либо. Все мы хотим хороших событий. Но умеем ли мы читать знаки, которые предсказывают нам то или иное событие? Пользуемся ли мы всеми, Благами, которые даны нам. Используем ли мы знаки в полной мере? Используем их в своей жизни или нет? Умеем ли усиливать благоприятные или уменьшать негативные? И как понять знаки? Что они несут? О чем предупреждают? В чем помогают или мешают? Один из секретов, которые помогают человеку жить в радости и быть успешным, это знание знаков лунного месяца. Лунный календарь существует давно. Рыбаки, охотники, грибники, ягодники, огородники, купцы всегда следовали знакам и сути лунного дня. Я открою вам секреты лунных вешен. Следуя этим знаниям, вы сможете избежать ошибок и сделать свою жизнь интереснее, увлекательнее и начнете управлять событиями своей жизни. Итак, 16 октября начинается новолунь. Время замедляться и посмотреть, что было сделано в предыдущем месяце. Обдумать и подвести итоги месяца. Подвести анализ и диагностику запланированных дел. Какие дела исполнены, какие нет. Какие дела требуют пересмотра и решения. Цыплят по осени считают. И сейчас самое время подвести итоги не только предыдущего месяца, но и просмотреть все дела с начала года. А в ноябре можно начинать планировать дела на следующий год. Конец осени и новолуние после покрова требуют размышления, умения быть осторожным, избегать конфликтов. Конец октября месяц, когда будет большое напряжение, будут конфликты, вас будут придавливать люди, ситуации и личное напряжение. Особенно остро вы можете реагировать, когда вам будут указывать ваше место. Будут энергии тяжелые, животные, неуправляемые. И вам нужно избежать ситуаций, когда ваш авторитет будут испытывать на Не стучите по столу, не конфликтуйте, не раздувайте ситуацию. Это время придира. Вы будете придирчивы, обидчивы, но и другие люди тоже. В сфере здоровья желательно беречь голову, горло, глаза и уши. Не делайте операции на эти органы. Голова ослаблена, не хватает энергии, слабеет память. Вы можете забывать слова. Будьте внимательны с документами. Ничего серьезного не подписывайте. Не берите кредиты, не покупайте бытовую технику. Желательно походить по земле, но не сидеть. Уже прохладно и нежелательно сидеть на холодной земле. Показаны прогулки в парке, в лесу, работа на земле, если есть дача или земельный участок. Нежелательно проводить массажи, укалывание, косметические маски. Показаны физические упражнения, уборка. В четверга желательно ввести в рацион жесткие овощи – морковку, капусту, огурцы. Желательно похрустеть, и это дает изнутри услышать этот хруст и обратить внимание, как отзывается хруст в голове, как вы себя чувствуете в этот момент. Это простое действие дает возможность изучить себя. Головная боль, шум в ушах после хруста говорит о том, что вы рассеиваете себя. Ослаблены три верхних чакры. Это приводит к ошибкам, неверным решениям и разочарованию. Псалмы здоровья 1, 14, 26, 101. Псалмы читать на растущей луне вслух в любое время суток. Утром псалмы дарят энергию. Чтение псалмов на ночь помогают снять усталость, раздражение и улучшить тон. В сфере любви до 9 лунного дня можно проводить миролюбивые практики, обряды на любовь, на мир в семье. Если вы одиноки или не можете найти общий язык с любимыми, то с пятницы вы можете проводить обряды на мир в семье, а также ставить маячки добродетели и любви. В этот период почитайте псалмы на любовь. На ранней заре прочитайте псалмы на любовь. 109, 3, 47. Эти псалмы снимают обиды, раздражение и дарят мир, покой в семье. В сфере денег начало месяца дает возможность обдумать свой достаток, выписать ошибки, неверные и неразумные траты, а также сделать списание харь-денег, чтобы они не давали сожалений и неуверенность в собственных силах. В субботу и воскресенье можно усиливать денежные колодцы, сделать варево и эликсир денег, также начать проводить практики денежного рая. Можно строить лунную денежную дорожку, кликать деньги в барова или кошель мат и начинать прописывать денежные желания. Псалмы денег на Ростик. 88, 90, 37, 65. Послание дней Ростика. Карта первых семи дней ребенок. Третьего лунного дня можно планировать и обдумывать какое-то новое дело или начало нового проекта. Вы будете заняты делами, которые будут плодотворны. Если вы будете нацелены на результат, не будете рассеивать свои внимания и ресурсы, стройте планы на будущее, смотрите вперед. Третий лунный день опасен тем, что вы можете неверно истолковать знаки и промахнуть. В этот день не стоит принимать важные решения. Только планы, информация сырая, ее надо проанализировать. Сегодня уделите внимание своему внутреннему ребенку или ребенку в своей душе, внутри себя. А также пообщайтесь с детьми, скажите им о том, как вы их любите. Хорошо в эти дни заниматься совместными делами и обязательно хвалить детей за успехи. Карта советует – не воспринимайте происходящее слишком серьезно. Ребенок любит показывать свою силу, а взрослый – ум. В общем, первые 7 дней вас ожидает хорошее настроение, приятное бездействие, легкий безоблачный день. Читайте знаки и планируйте свои дела согласно лунным вежкам. А также следите за новостями школы-студии Киры Соболь в социальных сетях, на каналах. YouTube и Telegram. До новых встреч. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.